Так называемый герой Арцаха, в 1990-е годы, командир армянской террористической группировки Карабулакский батальон в Аскеране, участвовавший в оккупации таких городов, как Агдам, Хаджавент, Шуша, Лачин, Кильбаджар и Физули, генерал Аршавир Гарамян призвал армян проснуться от сна, сказав, что Карабах больше не Армения. Гарамян на своей странице в Facebook призвал армян проснуться, ибо такого понятия как «потом» уже не будет. Он заявил, что в то время как власти Армении играют в кошки-мышки с оппозицией, военно-политическое руководство Азербайджана уже накинуло веревку на шею Зангизура и затягивает ее. Кстати, другой бывший аскеранский полевой командир, самозванец Виталий Баласанян, которому удалось прибрать к рукам фактическое управление сепаратистским режимом, пока еще сохранившимся на некоторой части Нагорного Карабаха, готовится запретить Фейсбук. В послесловии к своему посту Гарамян добавил, «Карабах больше не Армения». Уже хорошо то, что спустя примерно полтора месяца, после окончания 44 дней войны, завершившейся победой Азербайджана и освобождением Карабаха, Гарамян отошел от осна, осознав, что Карабах уже не Армения, и призывает других армян проснуться и принять эту действительность. Возможно, если еще немного потрясут Гарамяна, он полностью проснется и воскликнет «Карабах, это Азербайджан», призвав и других армян поступить так же. Аршавир Гарамян был одним из лидеров режима военной хунты в Нагорном Карабахе. После Первой Карабахской войны он в рядах этого режима. Занимал фейковые должности секретаря Совбеза и министра внутренних дел главного прокурора. А в 2018 году был исключен из состава этого режима.